скажем так слабости в качестве алкоголизма и наркомании они стоят очень рядом. И смысл здесь в чем? В том, что когда я в них попадал, кстати говоря, это как ты не ощущаешь? А ты просто просыпаешься, баха, ты и вот все. Как бы у тебя мысль одна, что когда же я там наконец уже все, уйду в страну вечной охоты, ничего мне здесь не надо, я ничего не добьюсь и ничего здесь не будет. Как да, конечно. Это просто на самом деле накопленный стресс. Стресс, с которым ты вовремя не справился. То есть, когда ты что-то делаешь, ты все равно ловишь на себя вот эту вот энергетику... Тех людей, с которыми ты сталкиваешься. И, к сожалению, не всегда, особенно по роду деятельности, ты будешь иметь дело только с хорошими людьми. То есть, я не знаю, может быть, если ты только полностью святой, там, находишься там, на самом вот, верху этого энергобаланса, только тогда к тебе будут там, заходить самые правильные клиенты. Но в реальной жизни да, мы же все-таки приближены к обычному обществу. Будут приходить разные или разные ситуации будут складываться. То есть, все, ты живешь, у тебя все хорошо, а на следующий день бах, и что-то не так. А вот когда вот этих вот не так накапливается штук 10, то они могут очень сильно дать по мозгам в итоге. И несмотря на то, что ты будешь себе прекрасно осознавать, ну, сможешь себе диагностировать, да, то что вот это депрессивное состояние, да, вот то-то, то-то, то-то, посидишь в интернете, прочитаешь, толку от этого никакого не будет. То есть, ты уже подавлен. Ты уже подавлен. И э, когда вот ты выходишь из этого, да, все-таки сможешь э, из этого состояния выйти, оно рано или поздно либо само проходит, либо что-то, может быть, резко меняется в жизни, да, то э, ты уже несколько другой личностью, более зрелой, что ли, начинаешь себя ощущать. Потому что это как раз было то время, чтобы подумать, помыслить и с чем-то в себе, возможно, согласиться. А что-то изменить. Что-то посчитать неважным. Даже в 20 лет считаешь, что важны совершенно другие вещи. То есть, не те вещи, которые в 30 лет ты считаешь важными. Если вернулся назад, поменял бы что-нибудь? Нет. Что Нет, я ничего не поменял. Я ни о чем не жалею.